квартиру в центре Сочи с новым ремонтом, видом на море и горы. Вот до всей этой красоты идти-то около 10 минут пешком. Съемки мы делаем с моими коллегами с телеканала «Россия». Так что скоро эту квартиру. В центре Сочи с новым ремонтом, видом на море и горы можно будет увидеть на телеканале «Россия». Шучу, конечно. Друзья, всем привет! В общем, в сегодняшнем обзоре хорошая квартира в центре Сочи с новым дизайнерским ремонтом, с балконом, видом на море и горы. И вот до этого места, а это у нас называется Приморский парк, всем известный Хаят, Маринс Парк-отель. Вот там за деревьями Александрийский маяк. В общем, район Золотого Треугольника. Повторюсь, идти до этого места около 10 минут пешком. И давайте я вас немножко прогуляю по центру Сочи. То многие из вас и могут выбраться из своих городов в силу разных причин. но хотя бы посмотрите, как у нас сегодня, 28 мая. Вот такие самокаты очень стали популярны в Сочи. Не знаю, как у вас. Бревис, Матис. В Матисе а застройщика минимальная стоимость сейчас 750 тысяч за квадратный метр. Есть, конечно, перепродажи. И подешевле. Есть вероятность того, что и Маринс Парк отель в ближайшее время также попилят по апартаментам и будут перепродавать. Вот он, Матис. Ну, красавчик, конечно. Хинкальная Белые Ночи. Какое же популярное раньше это было заведение. Да, оно сейчас не менее популярное, но, что-то говорят, хинкали и там уже не те. Видите, еще целая парковка этих электросамокатов. Большие-большие красивые пальмы. Опа, не будем мешать съемкам. Красота. Это площадь искусств. Там находится художественный музей. Здесь все ровненько. Выложено брусчаточкой. Памятник имени Владимиру Ильичу Ленину. Если пойти налево, левого, придете к морпорту около 10 минут пешком. Если пойти направо, вы придете к зимнему театру тоже минут 10 пешком. А мы переходим под курортным проспектом. Прошел я под курортным проспектом. Тут вот на горизонте семейный ресторанчик «Мамино». А вот с этими товарищами надо быть поаккуратнее. Они могут поранить сад российско-японской дружбы. Очень красивый сад. Нравится он мне сейчас. Вам его тоже быстренько покажу. Это у нас элитный жилой комплекс Морской дворец. Не особо горят желанием там что-то продавать 450 метров там можно приобрести сейчас за 350 миллионов рублей вот такой сад находится буквально в нескольких минутах пешком от дома, куда мы сейчас идем смотреть квартиру с новым ремонтом привет черепашки там в общем, гульки, ну классно. А это ресторан авторской, паназиатской кухни. Вот ну, туда дальше не пойду. Там у нас... Опа, на боне моего похож. Привет. Там дальше идет музыкальная школа. Зал камерный и органной музыки. нам мы пойдем дальше. Кстати говоря, такой пошел небольшой уклончик. Это поликлиника. Здесь круглосуточный продуктовый магазин. Я просто иду даю комментарии. Вот здесь вот в морском дворце в Цоколе есть хорошая такая химчистка. Вот оцените, пожалуйста, уклон. Как он? Для вас критичен? Или нет? Ну, я-то, конечно, на одном дыхании. Вот мини-маркет морской, видите? Мы сюда специально. Моя супруга приезжает за мясом. Вот. Очень популярный данный магазинчик. Запомните, мини-маркет морской. А это, собственно, морской переулк через дорогу кафе Прага, очень даже рекомендую. Здесь отделение Сбербанка, это жилой комплекс, Премьер, кстати. вот там продается очень классная квартира с видом на море, 62 метра за 43 миллиона. Ну а мы почти пришли. Слушайте, ну я бы не сказал прям, что гора, а то многие, гора, гора, да как туда дойти? Двигаться надо просто больше. Не, я, конечно, понимаю людей, которые реально в возрасте, им тяжело. А есть просто, ребята-то молодые нытики. Ну, реально, когда ты жив-здоров, вот лесенка, да, по ней нелегко будет подняться. Здесь вот есть мультифрукты и все такое. А когда ты здоровый и ничего тебя не это не ограничивает там состояние здоровья и так далее. Че ты нуой что? Займись собой да и все, все будет нормально. Друзья, конечно же это живой комплекс флагман, но я сразу хочу сказать, что с парковками здесь прям так это не очень, не очень с парковками. Заходим. Показываю со всеми подробностями. Смотрите, это улица Красная. Кстати, вот там есть такой заколок, можно туда пойти срезать. Вот они лесенки. Если вы физически вообще слабак, то прям, ну, это не для вас. Но себя таким считать не нужно. Нужно себя считать гораздо сильнее тогда и сила от этого будет. А если вы себя слабаком будете считать он так и будет вон оно морешка но ну, я сюда не знаю прям на одном дыхании залетел честно извините если кого-то там обидел не хотел не стал еще пользования это вход и выход с альпийская здесь вообще все круто очень все красиво вот. обожаю живой комплекс флагман ну, детская площадка, конечно, смешная. Честно говорить. Зато пепельниц много. Сколько штук. Турнички есть. Это для меня. Это по мне. Это классно. Еще лавочка здесь забыли пепельницу поставить. Все, в красивом ландшафтном озеленении. Флагман. Вентилируемый фасад. есть такое. А это еще одна вот она лесенка. А туда пошла на улицу Альпийская. В общем, ну не знаю, прям по максимуму вам все это обрисовал, как и что. Ну вот такая входная группа, я бы сказал люкс. Лифта два. Грузовой и пассажирский. Смотрите, какой модненький. Модненький прям. Это общий балкон и вид с общего балкона. Вот я и в квартире. Горит камин. Слышите, как стреляют дрова? Ну что, приступим? Давайте начнем, наверное, с прихожей. То есть вот мы зашли в квартиру. Зона прихожей. Шкаф с большим зеркалом. Все абсолютно новое. Дизайнерский ремонт. Все поменяли. Все, абсолютно все. Все ниши заняты. Нету пространства, которое не используется полезно. Обращайте внимание на детали. Теплые полы по всей квартире. Смотрите. Дизайнерские люстры. Здесь большое зеркало. То есть это первая спальня. Двухуровневые потолки. Все в подсветках. И тут зеркало. Большой телевизор. Окна рихау. Здесь только окон поменяли. Тысяч на двести. Я оценил кабинет. Кабинет прям класс. Он очень похож на мой. И здесь дизайнерская подсветочка и тут. Сидите вот такие в кабинете и смотрите на морюшка Смотрите, видно даже Олимпийский парк. Я говорю серьезно. В общем, кабинет я оценил. Собственно как и весь ремонт в этой квартире ребята молодцы вторая спальня Значит, в спальне две световые точки с выходом на балкон и тут в зеркалах все в таких интересных подсветках ну круто согласитесь Редко в Сочи попадется квартира с новым, дорогим дизайнерским ремонтом. Где ни к чему не придерешься. Ну, здесь все на доводчиках, все в зеркалах, подсветках. И здесь не возникнет такого вопроса, что что-то некуда положить. Очень много полочек кабина, как я люблю говорить, не для Лилипутов. Классно. Это кухня, совмещенная с гостиной. Ну, хорошо дизайн я поработал, согласитесь. Об, какая люстра. Опять зеркало. Керамогранит. Здесь тоже все на доводчик, бош, посудомоечная машина. Здесь только смесительная стоит 1020. От этого и складывается стоимость, дорогие друзья. Стоимость ремонта. Выходим на балкон. Откуда открывается потрясающий вид. На море, на горы, видно Ахун, снежные холмы, Красной поляны. Классно. Я бы сюда поставил кресло-качалку, качался бы на ней и смотрел на этот чудесный вид. Пошел назад другой дорогой, это я свернул в тот паучик, про который я вам говорил, и попал я на улицу Соколова, которая упирается. Спортный проспект. Здесь у нас Магнолия. И теперь о цене. Прежде чем я ее озвучу, хочу вас попросить, если вы будете писать комментарии, пожалуйста, задумайтесь, прежде чем их описать. А то многие там пишут, да я бы лучше за эти деньги купил там 4 студии в Москве, там сдал бы их в аренду. При чем здесь Москва, при чем здесь студии и при чем здесь аренда? Это же квартира для себя, для любимого, для души. Она в центре Сочи. Или вы знаете, может быть, подойдите к владельцу Ламборжини или Феррари и спросите его: а зачем ты купил такой автомобиль? Мог же купить автовоз Hyundai и сдавать их в аренду. Друзья, ну уж понимаете, это совсем разные вещи. Эта квартира в центре Сочи с новым дизайнерским ремонтом с балконом видом на море и горы смотрите вы можете выйти погулять вот по этим красивым улицам это же для себя для души стоимость данной квартиры 43 миллиона и она стоит этих денег если впервые на моем канале обязательно подпишитесь дальше будет много всего интересного не забудьте там поставить колокольчик чтобы не пропустить интересных предложений также много всего Хорошего в инстаграм, на ну, меня на сегодня все с вами был Дмитрий Волков. Недвижимость Сочи. До новых видео. Пока.